Первым монархом нашим, который стал предпринимать шаги именно в этом направлении, то есть сущностная европеизации России, был, конечно, не Петр Великий, нет. Вот тут можете сидеть спокойно, расслабиться это была Екатерина Великая, Екатерина II. Вот с нее начались действительно либеральные реформы. И продолжались постепенно, полтора века. Пока в 1917 году не произошла вторая катастрофа, не наступила второе монгольская Его собственного изобретения, снова отрезавшая, иногда хочется сказать, окончательно от европейского развития по сей день. Потому что, честно говоря, если серьезно изучать нашу историю, то с 1991 -го года по сегодняшний день по форме то, что происходит, это, конечно, европеизация по-петровски, то есть внешняя, поверхностная, ничего другого. В особенности вот сейчас, когда так раздулся бюрократический чиновничий аппарат, это Петр I, который угробил окончательно самоуправление. Потому что самодержавной власти самоуправление в провинции было никак не нужно. Вот до этого были воеводы с их аппаратом в XVII веке, а вот уже при Петре везде сидел чиновник, так как сегодня. Поэтому понятно, что если мы действительно радеем развитие и европеизации по-настоящему, вот не поверхностно, через жвачку и джинсы, и рекламу, а действительно европеизации, это, конечно, надо идти по пути Екатерины. Это самоуправление, это права горожанам, земельным владельцам, но это означает уничтожение крупного олигархического владения. Это создание того, что стыдливо называют мелкий и средний бизнес. То есть, грубо говоря, сделать то, что было в XII веке. Земля должна быть в руках водчинников и крестьян. Вот так. По-другому не получится. Никогда. Тогда произойдет перераспределение в городах, естественно. История России